Да, добрый день. Но ну, значит обычно э, культурная часть э, форума она выглядит немножко по-другому. То есть мы организуем какие-то выставки или выступления поэтов, которых мы привозим. Ну вот сейчас э, из-за онлайн, э, значит большое спасибо Артфест и Манскому нам предоставили четыре прекрасных фильма. Есть была возможность у всех участников форума их посмотреть. Те, кто еще не посмотрел я призываю это сделать, поэтому я прошу э, вот наших технических э, помощников, может быть, э, вначале показать трейлеры этих фильмов. Есть такая возможность? Сейчас включат. Обещают включить. Так, надо сделать. А помните, как меня тащили без нарушитель? Послать. Я не знал, что за деньги можно настолько сильно придать все ценности. Я ему тогда сказал, что я лучше здесь от 5 до 10 лет отсижу. Представитель, представитель, исполняющий, законодательной власти, сатовин, фуях ваш, Я простой человек. Сельский человек, сельский учитель. Моя вина в том, что лишь пить хочу я. Хотите? Тихо, ребята, Тихо, тихо, тихо, тихо. Так, а еще? Или это все, что мы можем показать? Ну, хорошо. То есть еще раз всех приглашаю смотреть эти фильмы. Они открыты для участников форума до нуля часов, то есть до 12 часов. Что касается нашей панели. Не, не очень понимаю, как она будет сформирована. Значит, ну, вроде кажется очевидным, и спорить здесь никто не будет, что э, сегодня... Но ну, когда ну, все равно э, остается э, возможность, как бы, или, может быть, единственная возможность, просто как бы говорить правду, и эта правда будет уже говорить сама за себя. Я бы хотел от себя лично, значит, несколько слов о той повестке, которая сегодня есть у форума, потому что она резко изменилась. То есть сегодня Каспаров значит, <къем> объявил о том, что надо создавать мощную. Иммигрантскую организацию, думал, что сопротивление в стране невозможно. Вот. И сегодня, в общем, была такая, было такой, как бы скорее у форума аналитический взгляд, то есть было ощущение, что это не форум какой-то политической организации, которая ставит перед собой политические задачи, а что это такой экспертный, экспертный семинар, на котором люди, значит, смотрят на Лукашенко, на Путина, как на таких насекомых, исследуют их и думают о том, как долго они проживут в тех обстоятельствах или в других. Конечно, с одной стороны, хорошо, что есть какой-то трезвый взгляд, и больше нет такого, что вот, мы здесь собрались, власть нас боится. Вот. а с другой стороны вот этот тренд на иммигрантскую организацию меня, конечно, сильно расстраивает при том, что я всегда говорил что надо обязательно делать какие-то, там не знаю возможности для людей уезжать из России, помогать им и в том числе мы здесь в Черногории что-то такое делаем но мне кажется что превращение ну то есть это какой-то такое ощущение финала. Ну, то есть у меня вот такое ощущение, что после этого съезда надо как-то переназвать организацию. Вот, и, и, собственно говоря, и это, возможно, было бы таким финальным аккордом вот, в трансформации значит, российского общества. Значит, и, собственно говоря, к сожалению, вот эта причина, она очевидна. То есть вот э, та технология, ну там, оппозиции, которая была, то есть технология противостояния силы на силу, да, ну там Навальный, э, мы выйдем на улицу, выйдет много людей, а вышло мало людей. То есть эта технология, она, она в общем-то, ну, ни к чему не привела, да, потому что понятно, что сила... Нельзя, нельзя сравняться с силой. И вот тут мне кажется, что художественная среда, она все-таки подсказывает, что в некоторых случаях как раз э, побеждает славу. Ну вот сейчас там по-разному к нему относятся, но в свое время, когда Павленский был э, э, в Москве и, и действовал в Москве, была очевидно технология такого слабого человека, который при этом, в общем-то, выигрывает у сильной власти, выигрывает за счет того, что ну, показывает свое бесстрашие и даже ну, как бы, <сёк> сам совершает с собой такие действия, которые власть никогда не может это сделать. То есть я просто хочу сказать, что возможно какие-то. То возможность как бы сопротивления она все-таки как раз внутри ну, в искусстве она как бы существует вот. и может быть вот тем людям которые занимаются политикой все-таки начинать заниматься ну, изучать искусство то есть здесь одна вторая проблема которую Толя наверное скажет это то что к сожалению Оппозиция сегодня также мало интересуется реально искусством, как и власть. В этом смысле у, у нас такая сложная позиция, потому что мы, мы это, у меня это связано еще с девяносто девятом году, когда Гайдар, когда вот Союз правых сил, я занимался компанией э, э, демократов наших. И когда я видел, что они, в общем-то, не просто не, не знают или там невежественно, их никто там не образовывал, они просто предельно не то, что не интересуются, они ну, место искусству такое э, определяют, какой-то, ну, я не знаю, как вишенка на торте, что ли, как там концерт после съезда организовать. То есть они, э, э, в общем-то, то есть... Если честно, даже сказать, что власть гораздо больше, ну, в том, что власть пропаганда, и она занималась, гораздо больше было внимания к искусству, чем у них. И является ли это э, причиной каких-то поражений, мы, я не готов это говорить, но то, что для меня, ну, вот это не очень интересно работать с теми, кто не интересуется искусством, не, не считает это важным, это, это точно. И в этом смысле, конечно, надо сказать, что э, это отличие Каспарова и фонда э, и форума Свободная Россия, что здесь все-таки э, нас ценят, э, там, понимают. И, и, условно говоря, с этой аудиторией э, имеет, смысл, имеет смысл работать. Вот. Ну, э, я так я не знаю, для затравки я сказал. Вот я хотел передать то ли. С слова, слово, тем более, что он прям тянет руку. Да, но я хотел бы здесь сказать, меня слышно, да? Да, да, да. да. Мне кажется, что слово «искусство» здесь неправильное, нерелевантно. Потому что искусство в России воспринимается как деятельность по обслуживанию каких-то ожиданий. Да, то есть я думаю, что здесь надо говорить о современности. Что на самом деле удерживает современное искусство в себе? Оно удерживает современность, оно его как бы ведет, ведет современность. И когда мы говорим о том, что вот эти люди, те или иные люди, на самом деле неважно, так сказать, какие, государственные или оппозиционные, интересуются искусством, я бы это уточнил, они не интересуются не искусством, они не интересуются современностью. И это больше грех, чем интересоваться или не интересоваться искусством. Вот. И именно потому что они не интересуются современностью, они воспринимают искусство как некое а, обслуживание их ожиданий. Да? То есть вообще в этом смысле мы живем в чрезвычайно архаичной среде. Ну, то есть, в принципе, в ней утоплены все, да, так сказать, начиная от, от вот этого совершенно, на мой взгляд, глупого, ну, не знаю, глупое, наверное, неправильное слово. От, опять же, наверное, слово архаичное. Кто... Танцует, кто заказывает музыку, тот, собственно говоря, ей руководит. Да? Вот это вот постоянная значит, апелляция к заказчику, который, собственно, которого надо ублажать, которому надо, так сказать, которому надо эм, создавать какое-то комфортное состояние. Да? Это же на самом деле абсолютно несовременная позиция. Вот. А современная позиция, она на самом деле, конечно же, связана с ну опосредованно, не прямо, но фундаментально связана с идеей разделения властей, да? и искусство оно отделено как бы от обслуживания интересов, да? оно отделено от, от создания комфортного какого-то видения, да, оно, наоборот, должно быть критическим, оно должно быть, возможно, некомфортным, да, оно должно говорить правду, чтобы мы под этим словом не подразумевали. Вернее, каждый художник под этим словом подразумевает какую-то свою модель правды, да, сказать, которую он, собственно говоря, выстраивает и которую дает обществу. Вот, это, мне кажется, здесь надо об этом вести разговор. Ну, не в смысле, не сейчас об этом вести разговор, а когда мы общаемся с теми же самыми оппозиционерами. И вот напомню, между прочим, что, что это самое слабое место путинского режима, потому что путинский режим отказался от современности. Он отказался от современности. Вот И напомню, что тогда, когда делались реформы, ну, я имею в виду 90-е, нулевые годы, я был достаточно большой критик этих реформ. Ну, в смысле, не самих реформ, а то, как они делались и, и так далее. Так вот, то, чем брали реформаторы, то, чем они всякий раз, собственно, побеждали, хотя... Ситуация была как бы совсем аховая в некоторых, в, в, особенно после 96 -го года. Они побеждали именно потому, что они были современны. Ну, они были, конечно, не стопроцентно современные но они одерживали в себе идею как бы изменений, идею как бы, эм, вот этой, идею современности, может быть, не глубоко понятой. И напомню, что, так сказать, в это время, в общем-то, ну, искусство тоже было, в общем-то, в таком совсем загоне, и к нему относились вот так же, как, собственно, вот то, что Марат описывает. Ну, вот это мое, как бы, с одной стороны, мнение, да, с другой стороны, что я еще хотел сказать, что... А... Я не знаю, какую там эмигрантскую организацию э, собирается делать Каспаров. Вообще, все написано уже Ленином Владимиром Ильичем? да. Я в данном случае имею в виду не его политическую программу, не его, собственно, взгляды политические, а на самом деле он же был высокий технолог революции. И что, собственно говоря, говорит Ленин? Ленин говорит следующее. Революцию делают массы. Революцию не делают никакие интеллигенты. Ни Павленский не делает революцию, ни Осмоловский, ни Гельман не делают Революцию делают массы. Что должны делать мы, так сказать, интеллигенты? Мы должны готовиться к этой революции. Когда она наступит, когда наступит революционный момент, люди, значит, которые, у которых голова на плечах, у них будет все. У них будет программа, у них будет организация, у них будет э, как бы некое видение будущего. Вот чем должны заниматься, как бы, собственно говоря, современные нынешние оппозиционеры. Выводить людей, как это делал, пытается делать Навальный, но это, в принципе, не очень продуктивная вещь. То есть в каком-то смысле это продуктивная вещь, в смысле... Создание организации, например, да, в смысле какого-то, так сказать, мобилизации сторонников и так далее, и так далее. Это, безусловно, все правильно и, вне всякого сомнения, необходимо. Но рассчитывать, что по призыву Навального произойдет революция, это абсолютный абсурд. Этого не будет. Да? Никакими призывами люди на улицу не выводятся. Они выводятся сами по себе. Об этом многократно говорили и говорят даже современные даже аналитики, которые говорят, что ну вот произойдет какой-то черный лебедь, пролетит, вот люди выйдут, и они вот... Сбру... Там может быть, не знаю, это может быть от какой-нибудь ерунды произойти, да? Как набранился Потемкины от червивого мяса, ну, если верить как бы фильму э Эйзенштейн. Значит, просто произойдет какая-то констерляция каких-то каких значит, взаимоотношений, и она произойдет. И вот в момент, когда она произойдет, люди, которые себя затачивают на эту революцию, они должны быть готовы. Вот это я не очень вижу в этой нашей оппозиции. Вот. А надо, на самом деле, взять Ленина, он очень был большой технолог революции, и там все написано технологически, чего нам создавать, какие организации подпольные, там, э, так сказать, легальные, как участвовать в выборах, там, если участвовать. Ведь на самом деле лень, лень, э, большевики, ну, так в то время еще не были большевиками, РСДРПБ, да, еще и даже не Б. Вот они всякий раз по-разному, там, иногда участвовали в выборах, иногда нет. Вот это надо изучать. Просто взять эти книжки и изучать. Спасибо. Толь, я тогда еще вернусь к тебе, когда мы кошнемся самокритики, потому что сейчас ты, ну так, убедительно говорил, что плохо в политике, а ну, все-таки нельзя же так, что у нас все в искусстве все хорошо, а в политике... Все Нет, хорошо. в искусстве нехорошо. Да-да-да-да, это будет потом. Сейчас мы посмотрим оставшиеся ролики фильмов, потому что я считаю, что там как раз... Та самая правда просто выпячивает из ушей, и надо будет все смотреть. И потом продолжим нашу, нашу беседу. Включите, пожалуйста, ролики. Я предлагаю всем, кто имеет доступ в интернет, кто имеет видеокамеру на своем телефоне, снять вот такое обращение, и высказать свое мнение по отношению к этой власти, по отношению к их отношению к нам. Не имея возможности терпеть ваше государственное безобразие, решил обратиться к вам с видеообращением, помещенным в американском сайте YouTube. Пошел ты нахуй! Люди хотят оружие, блять. Хотелось бы пожить по-человечески. Это что за зубы? Я не могу зубы сделать! Это что такое? Я уже не прошу, не дом мне новый какой-нибудь ничего. Просто приведите мне газ, чтобы мне легче было жить с детьми. 40% процентов мировых запасов ресурсов находятся в России. И мы, россияне, хуже всех живем. В данный момент наш город, крупцов, потихоньку вымирает. Работы в городе нет. В период безвластия! У нас царит хаос и разруха. Как можно жить? не имея ничего. Мы хотим эту выложить информацию, чтобы все знали через YouTube и все э, средства связи, не то, что выкладывает администрация города. В моей стране повсюду разруха, в моей стране повсюду нищета. И у меня такой вопрос. Вы когда в отставку уйдете? Вы нам надоели уже. Почему мы вынуждены жить в подвалах? И когда закончится этот беспредел? Я подала прошение в несколько посольств. Понимаете, я хочу своих четверых детей увезти из России. Так, следующий ролик. Давайте сразу все. Здравствуйте, товарищи. Меня зовут Иван Комендантов, и я являюсь секретарем по идеологии Слинградского военного комитета. Комсомол. Ну а... <смех> <смех> а что? <смех> <смех> <Так молодец. смех> как выходные <правильно>? вчина, <смех> <мально>. <смех> Да вообще нормально. Да, был на похоронах. Митинг, посвященный восстановлению стены Цоя, объявляется открытым. Трогай, трогай механизм, наши чувства без границ. Я ребёнок, ты игрушка, я ведро, ты терерушка. Ты рассоздаёшь петрушка, ты ведро, я ловушка. Я морщины, пусто, ручка, я слад, а ты болтушка. Твоя цель, ты просто чушка, моя бэйби, турбопушка. Наша родина всегда переживает сложные и трудные периоды. К сожалению, есть враги и сейчас, которые не хотят, чтобы наша страна жила в мире, чтобы люди были счастливы, чтобы государство развивалось, но россияне упорные люди. Кто? Блок НАТО угрожает? Кто? Америка, Америка угрожает? Кто? Террористы угрожают? Для России угроза идет с двух сторон. Да, террористические организации и блок НАТО, который окружил Россию, уже, можно сказать. И поэтому России приходится обороняться, чтобы вести политику устрашения. Так, я так понимаю, что показ кончился, и мы продолжаем, правильно? Вот, я вот хотел значит, спросить Андрея Грязева. Андрей, вот ну, Толик говорил о том, что массы пойдут на революцию, а мы там рядом будем а, патроны подавать идеологически. Вот. Твой фильм, ты когда его снимал, что вообще есть ощущение, что Масса к чему-то готова? Расскажи, пожалуйста. Так вот, да, я хотел, как раз, продолжить мысль Анатолия насчет правды. Вот немножко с ним не соглашусь, что и ну, и с Каспаром в том числе, что главная задача это как раз не побег, а консолидация внутри. Смотрите, тема сегодняшней нашей дискуссии вот, «Документалистик как последний остров свободы». Но что, по сути, нам, как авторам, с этой свободой делать? Как с ней поделиться со зрителем? В России много мнений, что документальное кино показывает только сугубо одну сторону. Зритель ругает этот документальный жанр за его однобокость, что можно же показать какие-то положительные вещи, что можно действительно нормально жить, если смотреть на мир позитивно и просто работать. Но на самом деле, вот если зрителю позволять испытывать только положительные эмоции, то получается мы формируем Ложь, ложь пропаганды, ложь вот, вектора государства. Я, я согласен, что правильное примененное позитивное мышление очень полезно, но оно неизбежно формирует фрагментарное восприятие реальности и какое-то чувство беспомощности. Отрицать вредные и болезненные ситуации все равно, что смотреть на мир одним глазом. Любая попытка избежать негатива, подавить или заглушить приводит, наоборот, только к обратной реакции. Избегание страдания – это одна из форм страдания. Отрицание провала – это сам провал. Лечение как раз общества начинается с признания фактов, а не от игнорирования. Мы дошли уже до понимания, и вокруг многие абсолютно четко признают, что выхода из сегодняшней политической ситуации, выхода нет никакого. Вот есть какие-то голоса о том, что вот надо собираться, уезжать и что-то там делать за границей. Но всех не вывезешь. Остается что-то делать здесь. И мы вот как, например, представители интеллигенции, представители творчества, искусства, мы должны формировать какие-то новые смыслы, мы должны давать какие-то моменты для проживания вот этого времени, как дожить до революции, о которой говорил Анатолий. Поэтому здесь я вижу, наша задача состоит в том, что нужно делиться прежде всего своим взглядом, важна солидарность, важно давать понимание зрителю, что он не один и с ним солидарно абсолютно огромная... Ну, я могу точно сказать, что большинство части общества, она думает абсолютно в протестном векторе. И как раз вот главная задача это говорить не про побег, а про консолидацию внутри. Огромное количество людей в стране, они просто разобщенные. В, практически в каждом видеоролике, который вошел в фильм «Котлован» с видеообращениями к президенту, практически каждый, вот как было даже в трейлере, он э, говорит э, такой монолог, что вот я решился на такой шаг, жест, э, вот я собрался, я э, записал видеообращение, я выступил, я не знаю, что э, это поменяет, но во всяком случае, я сделал хотя бы что-то, но они, имея в виду, под словом «они» – остальную часть такого глубинного народа. А вот они почему-то это не понимают, а они почему-то это не делают. И вот на самом деле заслуга Навального не в том, что он выводит, грубо говоря, под дубинки людей, но он, он показывает охват социальных слоев, он охватывает вот этот абсолютно разный протестный возраст, начиная от школьников, заканчивая пенсионерами. И он показывает различность социальных слоев. Мы просто на самом деле друг про друга ничего не знаем. Смысл государства как раз в разделении мнений, что если какие-то протестные настроения происходят, то это всего лишь какие-то частные случаи. Но надо себе признать, что это абсолютно не частные, что это большинство, и мы это должны постоянно каким-то образом проявлять, демонстрировать зрителям, чтобы он мог себя постоянно ощущать э, некой частью какого-то большинства. Вот мне кажется, в этом как раз э, задача э, документалистов, людей искусства, как вот из, из такого островка свободы, и давать некие такие месседжи и послания для того, чтобы ну как-то просуществовать еще 5, 10, 15 лет. Я хотел бы, можно вот отреагировать. Я посмотрел ваш фильм ⁇ Котлован ⁇ Я два фильма посмотрел. ⁇ Котлован ⁇ и ⁇ Пебаварова ⁇ фильм Юрий Пабаварова. Я просто забыл... Секретарь. Секретарь. Секретарь. Так вот, оба этих фильма, на самом деле, они говорят о глубокой архаичности России глубочайшей архаичности. И вот этот фильм «Котлован», он на самом деле абсолютно депрессивный. Потому что люди, которые там выступают, ну, они все находятся просто... Они, ну, как сказать, они находятся просто... В, в, то есть, что видно по этому фильму? По этому фильму видно, что Путин, он не случайно, Он не случайен. Потому что вот эти все обращения, обращения к Путину, какие-то записи, значит, вот эти вот, там кто-то на колени встает, кто-то там, значит, кто-то ругается. Это же глубочайшая архаика. Вообще вот это отношение между человеком, да, так сказать, каким-то простым, рядовым, я не знаю, как угодно человеком, и его, собственно говоря, обращение к президенту непосредственно. Это же совершенно мифологический как бы, сюжет, архаический. Да? И, собственно, вот этот ваш фильм, он на самом деле показывает не то, что эти люди, так сказать, все объединились. Они вот сейчас как раз и объединились. Они объединились, и никакого... на самом деле, условно говоря, в, этом, в тех протестах, которые они высказывают. это Эти протесты, они фундируют, как бы, э, так сказать, Путина и его, сказать, режим. Да, то есть это единое целое. Вот, потому что э, именно вот этот фильм, он говорит о совершеннейшем, просто бесперспективности, беспросветности, я бы даже сказал. Мне кажется, ты не прав. Я вот, ну, во-первых, я хочу сказать, что документальный фильм говорит правду. То есть он, и это очень важно, чтобы ты в том числе видел... Что, у, ну, что действительно общество архаичное. Да, я ругаю. Да, то или... есть э, фильм говорит правду. Во-вторых, все-таки степень отчаяния. Дело в том, что, наверное, современный человек э, начинает рефлексировать с самого начала. Вот видит там, условно говоря, к и пришел КГБшник. Я могу сказать, что вот... Э, в рамках такой самокритики, что в девяносто девятом году, когда мы там с Немцовым и так далее, и так далее поддержали выдвижение Путина, там приезжали люди и говорили, вы охуеть, вы что? Он же из КГБ, он же никогда другим не станет. Мы ему не поверили. Да? То есть в этом смысле, да, есть люди, которые для которых достаточно вот этого сигнала, что вот пришел человек из КГБ, чтобы они все поняли. Да? А есть, видимо, люди, внизу, которые находятся, которые должны достигнуть отчаяния уже последнего. У них должны все отобрать, чтобы они выступили против. И, собственно говоря, я думаю, что э, по Ленину как раз, то есть понимать вот это, эту степень отчаяния э, надо понимать. И для меня эта картинка, конечно, говорит о том, что э, ну вот, то есть она вскрывает ложь официальной пропаганды. И в этом смысле, может быть, кто-то перестанет верить официальной пропаганде, увидев этот фильм. И такая очень важная задача. А что касается людей, ну да, это уже общее место, что ведь до сих пор, несмотря ни на что, там, несмотря ни на какие там, ну там, может быть, эти социологи фальсифицируют э -э, данные, но ну, да, говорят, что даже если убрать всякие фальсификации, то 40% все еще поддерживают. Вот. Ну, хорошо, я предлагаю пройтись, все-таки, то, что действительно, ну, мне кажется, фильмы очень, э, вот эта доза правды, э, как бы она важна еще тем, что вот этот фильм посмотреть, э, это не дискуссия там с Гельманом или с Каспаровым, в котором могут быть одни мнения, другие мнения, это как гвоздь, который забит по самую шляпку. После этого фильма Говорить о том, что современная власть там, в интересах народа как-то невозможно, мне кажется, никому. Я вот хотел, чтобы Марьяна, вы готовы выступить? Да. Давайте, Марьяна, продолжим. Ну, я тоже не совсем согласна с, с этой иммигрантской организацией. Я думаю, ну, тут все понятно. Нужно, нужно стремиться. Нужно консолидироваться, нужно развиваться, нужно развивать, во-первых, в себе, нужно воспитывать гуманитарные начала, потому что я считаю, это основа... Вот, нужно прежде всего прививать культуру, прививать ну, такие какие-то высокие понятия, и тогда не будет каких-то ну, скажем, так, да, низких проблем. А... Насчет документалистики еще хотела сказать. У нас очень плачевное состояние с кинематографом, в принципе, особенно с документалистикой. Это очень сложно, это нужно развивать, над этим нужно работать учитывая ситуацию в нашей стране, это просто, это очень плачевно. У нас огромная страна, и в ней художественных дебютов 2-3 в год. Это, это вообще как? Это вообще просто не укладывается в голове. А самая большая страна, у нас просто вот этот уровень, он просто на дне, не говоря уже про документалистику, которая в принципе, Думаешь, она... это потому что власти именно документалистика как бы невыгодна, что она как бы ее ну, дискредитирует, обличает? Или От это части... как бы технологическая недоработка, что давайте развиваться, помогать молодым? Ну, здесь комплексная проблема. Я думаю, есть и то, и то, потому что документалистика это самый честный язык, на котором можно говорить. Можно ну, как бы высказываться по поводу сегодняшнего дня. Ну, как-то так. То есть, вот, например, если бы сегодня Форум Свободной России сделал бы какой-то, я не знаю, свой, там, я не знаю, свою премию, для или ну, как, как, в какой-то форме объявил о том, что он готов поддержать там какой-то конкурс на сценарии, чтобы режиссеры подавали заявки. То есть это вообще интересно. То есть не будут ли бояться документалисты, живущие в России, поддержки от Каспаровского форума, например? Как ты думаешь? почему я думаю, они не будут бояться, они не, не должны бояться, но это очень глупо. Нужно снимать кино, нужно снимать его как можно больше. У нас э, самая большая проблема нашей страны в том, что она огромная. И мы реально не знаем друг друга, мы не знаем проблем, мы не понимаем человека, который живет на другом конце страны. Нужно показывать, нужно рассказывать, нужно показывать, какие мы есть. Я уверена, в нашей стране везде прекрасные люди живут. Просто мы, неизвестность, она порождает страх, и это как бы разъединяет людей. Нужно быть открытыми, нужно быть честными, нужно показывать, какие мы, какие мы разные, но какие у нас одинаковые проблемы. Это будет объединять людей, я думаю, это лучшая позиция, чем иммигрантская организация. Спасибо, спасибо. Так, Дмитрий Боголюбов. Как вы? Вы ну, я, Да, внесу свои 5 копеек, если позволите. Да -да. Я хотел бы немного оппонировать Андрею, которого я очень уважаю. И мы, в общем, несколько профессионально родственники учились у одного мастера в разных заведениях в разное время, но, в общем, в некотором роде мы близки. Понимаете, я о чем вот думаю, когда вот Андрей говорит, вот сколько было просмотров у этих обращений, они все, я так понимаю, на ютюбе были, вот сколько у них было обращений, не, не думаю, что... От можем... двух до миллиона. Угу. А, а сколько просмотров у наших фильмов и где их можно посмотреть? Вот как мы можем консолидировать кого-либо, если наших фильмов нет в открытом доступе? И нет их по понятной причине. У нас есть продюсеры, у нас есть интересы каналов, западных каналов. А мы не можем, просто не имеем права открыто публиковать наши фильмы в интернете. Вот мой фильм «Уездный город» недавно кто-то слил с как бы И ему написали жалобу на YouTube. Ну, ну, слили, выложили в YouTube. Да, и там, кстати, было немного просмотров. У меня также слили, он лежит, я с этим не борюсь, как и со слитыми предыдущими фильмами. Вот, ну, хотя бы каким-то таким распространением. Ну, вот, понимаешь, нелегальным. Нелегальным. Это в любом случае неофициальный, да, какой-то способ. Это все равно не... Как бы мы до зрителя, до нашего не особо можем дотянуться до потенциального зрителя. У нас есть там Ардокфест, который непонятно где теперь, да, после последних событий. У нас есть там какие-то несколько площадок, где мы вот сами в своем соку варимся, как заповедники, и как бы и дальше-то что? Ну, вот просто понимаете, я вот думаю о том, что. Как бы документальное кино, да, это даже это даже не проблема там кого-то, да, власти, что документальное кино не, там, не идет в массы. Это массы не идут в документальное кино. У нас нет проката документального фильма. Неважно, это будет фильм про Путина, против Путина, неважно вообще про что. Просто зритель туда не идет. Провалился в прокате вон этот вот э, Бихманбетовский новый фильм. Это просто никто не пошел, потому что неинтересно то, что зритель в кино идет только за... Зрелищем и за зрелищем голливудским. И даже если документальный фильм будет сделан в Голливуде, но ну, он не будет у него столько экранов, сколько будет у игрового фильма. Никогда в России этого не будет. Просто нет. Дмитрий, ну тогда не стоит накладывать такие ожидания вот на современное документальное кино, потому что оно не дает какой-то сиюминутный результат. Это как некая консервная банка, в которую ты закладываешь как в капсулу времени какую-то информацию, и мы понимаем, что на э, взрослое население нашей страны повлиять как-то, которое вышло из Советского Союза, по сути, они уже живут в том же самом Совке 2.0. Единственное, на кого мы можем каким-то образом поменять, но не сейчас, а через несколько лет, через 5-10, это вот на наше подрастающее поколение. Мы должны, во всяком случае, заложить в них какие-то свои смыслы и для осознания это в будущем, тем самым мы их сохраняем для какого-то будущего, а тем более... Стоит всегда э, проблема пересмотра истории. Мы же видим, насколько сейчас активно э, залезают в школы, залезают э, в школьные программы, э, пересдают, пересматривают учебники. Но это учебники, которые говорят про э, прошлый век. Но мы, мы сами даже не можем найти какую-то информацию, э, чтобы посмотреть, а как мы жили в 90-е в нулевые? Нам же сейчас, ну не нам, а тому же подрастающему поколению, его пугают тем, что были 90-е, и Путин спас людей от этих 90-х. Но, по крайней мере, я вспоминаю это время как наиболее какое-то свободное. Там хотя бы был, был неизвестен путь, но была присутствовала какая-то надежда. Но показать это каким-то образом мы не можем, потому что нет документального кино оттуда. Есть какие-то газеты, но найти их современное молодое поколение, оно не будет настолько глубоко туда копаться. YouTube, он появился буквально в конце нулевых годов. И вот фильм, например, «Котлован», он охватывает период с 2009 по 2020 год, прямо такое отдельное десятилетие. И там невозможно определить, какой ролик какому году принадлежит, потому что это десятилетие, оно вот как одна ровная линия у покойника на кардиограмме. Но, по крайней мере, мы, как живущие сегодня, должны это передать, ну, на 5-10 лет вперед, чтобы это Мне вот кажется, было… Мне кажется, что, при том, что ты, наверное, прав, что, да, про консерву. Потому что мы иногда смотрим советскую документалистику, и она говорит все равно правду, хотя это делалось под каким-то там идеологическим надзором, ты все равно видишь через, сквозь нее, как вот, все уродства. Но с Дмитрием я бы скорее согласился именно в смысле интенции, то есть стремиться расширить. Я поэтому значит, такой как бы практический вопрос задам. Я, вот. я только за, я согласен да -да -да. с, с Марьяной, практический что... вопрос, Дмитрий: вот, например, ваш продюсер, там, ну, если бы форум э, ну, захотел бы купить право для того, чтобы фильм посмотрели все, uh -huh. то есть, вообще, какая, я пытаюсь понять. Вот есть я постоянный зритель Ардокфеста, я был в жюри Ардокфеста в 2013 году, я должен признаться, что я смотрю документальное кино больше, чем художественное, ну, и я считаю, что это большой такой важный ресурс, который вообще не использован. Вот если попытаться все-таки. Взять и открыть. Я вот э, знаю, что в медицине так было, когда выкупают какой-то э, какой патент и да. отдают его, э, потому что это очень важно, потому что это социально важная функция, чтобы какое-то какое лекарство было общедоступным. Как вы думаете, такой проект мог бы быть? Я думаю, что мог бы быть там есть технические нюансы по поводу ограничения территорий, но я думаю, что на территорию России, да, если Территория это не Россия, просто да, вы да. выложено на YouTube, да, а это, если это какая-то да платформа, которая могла бы э, геоблокинг так называемый, да, организовать на территории России, то это вполне возможно, да. Я просто еще вот пока мы говорили, я думал о том еще, что мне лично очень не хочется уподобляться как бы, героям моего фильма, которые мучают детей своей ахинеей, и мне не хочется да, им вообще ничего навязывать, ни одного, ни второго, ни третьего. Во-первых, мы никогда не составим здесь конкуренцию Навальному. Во-вторых, в принципе, вот этот формат наш, он достаточно уже тоже архаичный, как это не прископилось скорбно. А с молодежью надо только через ТикТок говорить, мне сейчас кажется так. Ну, или, а, а через год появится еще что-то, а через пять лет появится еще что-то. И мы уже настолько динозавры, как бы, что, ну, я может быть, я не знаю, не все, но я лично ничего не понимаю в ТикТоке, и это совершенно не моя, не моя территория, да, например. YouTube еще, да, может быть, куда ни шло, но YouTube тоже очень сильно постарел ну, в смысле аудитории. Поэтому, да, я думаю, что, возвращаясь к вашему вопросу, я думаю, что лично там, о себе, если говорить, то вот это моя территория, документалистика, да, и, конечно, если бы была возможность как-то э, легально... Без ущерба для, так сказать, да, для, для нас, потому что мы же все-таки не, не бесплатно, да, не, не, мы, мы тратили, там, я пять лет снимал фильм, я не знаю сколько, вот остальные снимали, да, но я пять лет жизни потратил, понимаете, и я как бы не то, что я там как-то сильно зарабатываю на этом, да, но и уже, наверное, все, что можно было, и уже заработал, вот, но тем не менее, да, то есть мы попадаем в зависимость в любом случае от тех инвестиций, которые мы получаем на производство, поэтому если была бы такая возможность, это было бы очень хорошо, конечно. Ну, по поводу ТикТока, все-таки, мне кажется, что такая замедленность определенная документального кино в целом, это очень важно, оно его отличает там от каких-то кино-репортажей, телевизионных. То есть там, да, там динамика, а здесь и, наверное, сокращается аудитория, но та аудитория, которая пришла, она ну, начинает думать. вот, Поэтому я считаю, что границы жанра, они, конечно, границы, они, они фильтруют, но с другой стороны у них эта функция очень важная. И Здесь вот то, э, еще хотел сказать, что ну да, может быть, есть какие-то другие, например, сериалы, которых задача там образ жизни прославлять, да, там и так далее, и так далее. А ну, это я, как бы Андрея, поддержу, что у документального кино все-таки это его задача показать дно, показать изъяны э, то есть кто-то, у каждого своя функция. И, конечно, пытаться. Пытаться сделать так, чтобы документальное кино делало позитив, это фактически пытаться, пытаться его убить. Я хотел перейти ко второй части. значит, Собственно говоря, э, инициатором этой второй части э, э, был Толя. Я когда спросил, Толя, о чем можно поговорить, ну, чтобы всерьез, да, потому, чтобы, чтобы этот разговор как-то зацепил, э, во-первых, а во-вторых, чтобы он принес, может быть, какую-то пользу. Э, Особенно вот в нынешней ситуации, когда значит, ну, в России, находясь, а я часто бываю в России, этого нельзя, того нельзя, там, там оскорбление. Там. И он мне говорил, ну, ну давай заниматься самокритикой. Ну, чтобы, типа, когда сам, сам на себя ты за оскорбление личности точно не подашь, вот, а через самокритику можно что-то проявить. Мне показалась интересная эта мысль она, конечно, в первую очередь по поводу нашей художественной среды можно зафиксировать, конечно, то, что вот такой позитивизм, который сейчас просто… Вот я был два месяца в Москве, много событий, все хорошо, какие-то залы, шампанское, значит, ярмарка, вторая ярмарка, значит… то есть вот это все. И, собственно говоря, ни одного голоса э, громкого, голоса, там, по, я не говорю против власти, даже не так, по отношению к происходящему. Вот, э, нет. То есть фактически получается, что когда-то было несколько э, человек, они э, в том числе Осмоловские, И, допустим, они э, вот, там, в количественном смысле, там, ну, условно говоря, в 90-е те же самые годы в Москве было 75 тысяч художников. Живо работало. И вот из них 10 человек, 10 человек это сколько от 75 тысяч, это там 0, 0 15 были социально активными. И вот эти 10 человек как бы оправдывали существование всей этой среды, что художники не только для того, чтобы украшать стены, но они все-таки в России больше, чем поэт. Там, то есть они задавали какое-то ощущение, что художественная среда, искусство – это так же важно, как там политика, там, бизнес, медиа. И вот сейчас я увидел, что это исчезло. Да, казалось бы, исчезло всего 10. Да, там, но искусство перенеслось автоматически в разряд такого ну, декоративного... Каким бы оно ни было, да, то есть основная часть художников, в общем, также серьезно вроде работают, но искусство в целом перешло в какой-то другой, другой уровень. Вот, и, конечно, надо сказать, что вот этот, ну, конформизм, э -э -э такая лояльность, э -э она как бы, ну, вот не сегодня родилась. И я должен признать, что э, в свое время я как бы, ну, приложил к этому свою руку. То есть я был членом общественной палаты при Медведеве. И я помню, у меня был даже такой э, открытая по линии и Деготь, э, когда, значит, я, значит, говорил о том, что с помощью искусства мы можем решить задачу децентрализации страны. И у меня была там какая-то организация, и мы сотрудничали с властью. И Катя вдруг мне говорит, нет, это плохо, плохая идея. Вот. И я не мог никак понять, как же так, мы же получим ресурсы, мы же взаимодействуем с большими людьми. Мы... То есть надо сказать, что вот такая неразборчивость, что ли, в средствах достижения цели. Вроде бы я достигал чего? Я достиг, там, построили музей, получили какие-то бюджеты на большие выставки, там, то есть, но, но в результате, естественно, я э, вынужден был, в том числе и сам лично, идти на какие-то там постоянные компромиссы, ну, например, я был директор музея, значит, и мне, значит, там, через, тогда это было, через одного нашего общего коллегу передали, что но три темы невозможные. Путин, э, церковь и Чечня. И я соблюдал, да, потому что я думал, ну, надо же музей сохранять. И, собственно говоря, э, э, значит, вот этот цензурный скандал, который случился, из-за которого меня выгнали, не потому что я нарушил один из вот этих трех, а потому что я не знал, что Олимпиада тоже теперь То за пещерный появился. Четвертый а? потому, что появился. <свят> Неожиданно. <свят> да. Вот. То есть, как бы, оказывается, там выставка Слонова, э, такой с, э, ироничная по отношению к Олимпиаде, а оказывается, это тоже священная корова. То есть, я просто что хочу сказать, что, конечно, и в этой ситуации, которая сегодня сложилась, э, то есть... Точнее так, я бы даже так сказать, я не очень готов к этому сегодня, да. но понятно, что я ну, там, много лет занимал там, ведущие позиции в художественной среде, и поэтому часть вот вины, которую я, то, в чем я обличаю художественную среду, это я обличаю сам себя, но в целом, как жанр, самокритика, мне кажется, это очень плодотворная идея. Толь. То есть я сегодня смогу вот я просто подумал, так как я участвовал в 90-е, 96-е, когда, значит, Ельцин против Зюганова, когда, значит, боролись, 99 й То есть я могу через критику себя на самом деле раскритиковать всю эту систему и юридически буду, буду как бы герметичен. Ко мне трудно будет ну, то есть обвинять, изобличать. Оскорблять я буду в этом смысле только себя. В общем, ты мне подарил хорошую идею. Самое есть... время писать мемуары. Ну, ты знаешь, у меня мемуары писать мне кажется скучным, потому что все пишут мемуары, мне предлагали. Вот, у меня есть искусственный интеллект, который я обучаю. Вот, но вот сделать какой-то такой жанр, надо подумать, в каком жанре это сделать. вот такой вообще самокритика, как такое движение, что ли, целое запустить. По-моему, интересно. Толь, Написание вот, мемуаров и... в каком-нибудь онлайн-стриме. Или в том же ТикТоке? В том же ТикТоке. Я, честно говоря, не стал бы тебя совсем... Я не знаю даже, почему ты так сильно напрягаешься на... Твоя была работа идти на компромиссы. Это же, как бы, ну, в принципе, понятно, что директор музея, куратор он э, коммуницирует между искусством и обществом и конечно он, э, так сказать, в этом смысле выполняет э, чрезвычайно сложную работу вообще это, с супарьями общаться это э, сколько так сказать, <смех> седых волос да, так сказать, получить тем более что я общался с супарьями тоже ну как бы, так сказать, не так, конечно, пристально или, так сказать, предметно, как Марат, но, в принципе, тоже общался. Я знаю, что это просто... Ну, это, там, один раз поговорить с олигархом, потом можно там три дня лежать на диване и вообще ничего не делать. Потому что там энергия просто высасывается, как пылесос, так сказать, из, из тебя. Вот, поэтому я бы не стал как раз э, здесь самокритику э, поддерживать. Вот, более того... Мне представляется, что все-таки что, что, что вообще-то все это естественное развитие событий, да, вот все, что у нас сейчас, к чему мы сейчас пришли, это естественное развитие событий. И события какие? События это, собственно говоря, был люди не, мы, собственно говоря, не строили институции. Вот что надо было делать. Надо было строить институции. Но ну, это, собственно говоря, Павловский э, на самом деле говорил, да, сказать, что его большая ошибка, что вот он не строил институции, что он вот некая такая власти просто оснастил ее значит, инструментами силы. Ну, в основном в виде пиара, да, так, сказать, и, э, так сказать, пропагандистской машины. Вот я напомню, что <coughs> я же работал... С тобой Марат на выборах несколько раз. И в частности, вот всем известны вот эти выборы 96 -го года, когда, собственно, Ельцин победил там с небольшим перевесом. Ну и как бы типа с тремя трех процентов он, в общем, получил 50% там, с чем-то. Я сейчас не помню сколько. Вот. И тоже ведь известная критика что мы как бы боролись не за демократию, а за демократов. Да, и вот в итоге мы и получили вот этих демократов, вот они превратились в то, что сейчас мы наблюдаем. Это же все демократы. Путин, вначале он что говорил? Он вообще говорил, что он работает президентом. Да, то есть он говорил, он вообще, так сказать, он, конечно, был из КГБ, но вообще он настолько настолько был адекватен э, в первые годы да, так сказать, что в общем так сказать, ну, я почти поверил я почти поверил вот и как бы здесь просто проблема в том что ошибка что мы не строили институции и наоборот то что ты делал в перми то что ты эту институцию создал, это огромное твое достижение. Оно, причем, достижение не только даже, э, во-первых, оно не, не, не только региональное, а оно, так сказать, всероссийское, и Пермь, она уже сейчас загорелась как некая, как некая точка да, так сказать, на территории Российской Федерации. И это огромное достижение, потому что был построен институт, институт, который не зависит уже от конкретного человека. Да, там уже другой человек, он так сказать, ведет Нет. это дело, и все там работает. И это как бы не задушили. Так что это как раз большое, сказать, большое достижение. А если по-настоящему критиковать, то... Ну как, ну, ну не по-настоящему, я тоже могу саму критику свою провести. Вот, но... Если говорить о, нас, о, о художественном сообществе, то, что мы не смогли создать институт современного искусства здесь, в Москве, государственный, да, или там я не знаю какой, ну, государственный, может, частный, я не знаю какой. Вот, потому что еще тогда, если бы мы создали, начинали бы его делать в 90-е годы, то была бы сейчас другая культурная ситуация потому что это бы очень сильно влияло бы, влияло бы на людей. А видно, как в Перми это влияет на людей. Ну, то есть просто, ну, я, по крайней мере, это вижу. Потому что постоянно оттуда идут, как бы, вот эти вот воспоминания о том, что вот когда был, так сказать, при Марате там, так сказать была такая культурная, так сказать, ситуация развитая, и что-то еще осталось, да, там что-то такое теплится. Спасибо, Толя, большое за это. Нет, но ну, у меня много есть что сказать про себя хорошее, но мне понравилась идея просто критиковать ситуацию, критиковать все через критику себя, именно ну то есть как бы считается так, что когда э, свободу душат, то единственный способ это изопов язык. Ну, ну, да. Ты начинаешь говорить сизоповым языком, намекать на что-то. А я подумал, может, это другая такая технология. То есть мочить себя. Но именно там, в тех коротких местах, где ты был вместе с властью или, или рядом, и, и фактически обличать ситуацию, но при этом, э, ну, это я так. Я просто подумал, что э, мы привычно на такого рода круглых столах говорим о том, ну, что власть или общество там, не, не такое, не всякое нас не воспринимает или нас не распространяет, не любит, не понимает. Но хотелось бы, чтобы мы немножко э, взяли ответственности на себя и э, поняли, что в нас не так тоже что-то, и что мы, может быть, э, ну вот кстати... По поводу документалистики я помню, что в 90-е годы был такой э, Печенкин, который ездил по кинотеатрам и собирал. Помню, раньше были эти перед фильмами, показывали документальное кино. Э, ну, там, перед каждым фильмом обязательно 10-минутное документальное кино. Журнал называлось, кажется, киножурнал. что-то такое. И вот он собирал эти бобины. Это было удивительно, у него собралась огромная коллекция, вот, и я пытался эту коллекцию актуализировать в свое время. Очень интересно было. Вот. То есть, как бы я думаю, что, э, то есть, может быть, сейчас, вот, вот сейчас, в эту, в эту ситуацию, когда ничего нельзя, э, действительно все бросить и заняться документалистикой. Почему? Потому что просматривая вот эти советские фильмы, я вдруг увидел, что абсолютно неважно, почти неважно, с какими идеями люди снимали это кино, или какие идеи были у заказчиков, которые им заказывали эти фильмы. Люди говорят, фильмы показывают правду, абсолютно. Поэтому даже если сегодня вдруг поднять как-то бум вот этого документального кино, которое будет даже, ну, назовем так, лояльно вот к этим властям, будет как бы сервильно и так далее, и так далее оно все равно будет показывать правду. В общем, я, собственно говоря, я сказал все, что если у нас есть кто-то, кто хочет добавить к моим нашим словам, да, да, Андрей, давай. Да, вот могу добавить вот эту линию, которую вы с Анатолием начали про самокритику. Ну, так мы пройдем через самообичевание к извинениям в публичном пространстве, к тем же вот стояниям на коленях. И ну, нам-то, вот, режиссерам документального кино, кайц-то особо не в чем. И надо уже ну, не про институты как бы думать и переживать, что «ах, вот не построили», и не, не думать там о э, каком-то вот всплеске документального кино, вдруг с чего-то оно пойдет. Надо спасать людей, надо спасать э, профессию, надо спасать как-то хотя бы тех документалистов, не будущих, которые выйдут вот из институтов, а те, которые каким-то образом очутились в этой странной такой профессии. И вот э, здесь я соглашусь с Марьяной, что ну, самая лучшая премия – это всегда бюджет на будущее кино. Тем самым ты э, не думаешь о том, как распространять уже свое снятое кино. Ты уже находишься в каком-то процессе, а не вот как э, говорит Дмитрий, э, ну, снимал 5 лет. Есть какой-то, допустим, ну вот бюджеты бывают разные, да, фильмы разные, бюджеты разные. А вот, допустим, если учреждаешь премию, то там всегда есть вот там вот, значит, организация премии, а вот деньги. То есть, просто чтобы понять, какое-то усредненное, какая сумма считается бюджетом на кино это я практический вопрос я... смотрите есть же такие вот появляющиеся тенденции в европе насчет заработной платы ну и, и, или какого-то пособия для творческих ну для людей творческих профессий потому что кино искусство оно бывает и не рождается просто так, от того, что вот прямо что-то нужно. Оно может как-то долго-долго культивироваться, ты можешь долго этим жить и что-то искать, но для этого ты должен жить в этой теме, для этого ты должен не думать про зарабатывание себе на жизнь, на хлеб, что называется, ну уже плыть в этом проста. Ну, то есть годовая стипендия. Да, да, да. Это, вот, я вот. просто хочу понять, ну в практическом смысле, сколько денег просить у Каспарова или у Форума для создания такой премии, не премии, ну чтобы вот там вот выбрали, дали человеку и он работает, думает, и... просто чтобы это была сумма, которая его. Спро спровоцирует на следующий шаг. Спасибо, спасибо. Еще есть у кого-то желание? Да, я хотел бы еще сказать, да. одну мысль сказать по поводу искусства и по поводу конформизма, то, что ты говоришь про конформизм в современном нынешнем сейчас искусстве. Ну, я просто хотел бы все-таки напомнить, что искусство, оно разное бывает. И, безусловно, было время, когда акционизм там какую-то важную роль играл, социальное искусство. Но на самом деле бывают времена, когда актуальность в хорошем смысле этого слова переходит просто в другие формы. Например, в исследовательское искусство, да, сказать, которое может исследовать какие-то новые модели, которые еще даже сейчас... Практически не употребляются. Вот. И, в общем, просто требовать от искусства, требовать вообще от людей, чтобы они были героями, но это, на мой взгляд... Нет, ты невероятно. меня неправильно понял, Толик. Я не говорил о том, я как раз говорил о том, что всего 10 человек из 7 тысяч, то есть, то есть я не говорю, все остальные могут заниматься кем угодно, но должны быть и те кто занимается социальным. Тогда вся художественная среда приобретает как, как единый организм целостность. Я это имел в виду. Я ни в коем случае... Сейчас, я... вот на, в данный момент, сейчас, да, так сказать, э, рассчитывать на то, что будут э, какие-то публичные перформансы, да, так сказать, мне кажется, довольно, ну, как сказать, э, я бы сказал так, немилосердно. Да. Потому что, да. что касается вот этого Павленского, как раз, он как раз явно показал тупик в современной России. И, и, и как бы хочу обратить внимание, вот эти все разговоры о том, что он токсичный там, человек с, с какими-то там расстройствами личности, это же на самом деле тоже хороший правильный симптом, что именно только такой человек и мог пойти на то, что он на что пошел. Ну и группа война тоже самое, то есть это девиантное поведение. Да, то есть в этом смысле, для того, чтобы такого типа жесты в таких условиях совершать, необходимо обладать определенным такой довольно высокой степенью девиантности. Я не буду сейчас критиковать Павленского, понятно, что я по поводу него уже много всяких критики наговорил. Вот И в каком-то смысле это еще требует, между прочим, своего исследования. Я имею в виду весь этот акционизм, начиная с 90-х годов и кончая в том числе и Павлевским. Да, то здесь, на самом деле, об этом надо книжки писать, монографии делать. А кто? Никто ничего не делает, никто ничего не пишет. Да, этим надо заниматься. Да, эти Это как бы вот тоже важнейшая, так сказать, задача, Которую, как бы, ну, которая тоже, в общем, должна быть сделана. Кто-то ее должен сделать. Я уж не говорю о том, что если мы будем говорить про современное искусство, вот прошло 30 лет. Никто не озаботился тем, чтобы написать историю современного искусства России. Но это же позор. Позор. Да? То есть мы посмотрим на книжку Искусство с 1900 года, которую сделали октябристы. Ну, я имею в виду там, Хелл Фостер, э, скай, да, Краус там, и прочее. Такой главный, главная, собственно говоря, э, Библия, да, скай, можно сказать, по современному искусству. Там с 1930 -го года нет ни одного упоминания русского художника. Не просто не написано ни про одного русского, нет, даже упоминаний нет. Ну, правда, в новом томе, который вот недавно вышел, Значит, там есть брезка про концептуализм. Ну, Вы... хорошо, друзья. Я что хочу сказать, что я надеюсь, что мы будем, найдем, каждый для себя найдет способ э -э действовать вот, в нынешней ситуации, которая как бы говорит о том, что действовать мы вам не дадим. Да? Э -э хочу сказать одну вещь, что э -э вот, вот это вообще... Реакция обывателя по отношению к, к новым обстоятельствам обычно какая? Там, принять как должное, бороться или игнорировать. Так вот, правильный ответ, что реакция на новое обстоятельство – это творчество. То есть мы должны как-то творчески подходить к к тому, что, что появилось. Но для себя я, если позволите, от имени нашего небольшого круглого стола, значит обращусь к форуму с двумя предложениями. Первое предложение – посмотреть какие-то фильмы из «Артодокфеста» и переговорить с продюсерами, чтобы на каких-то условиях понятных открыть их для бесплатного просмотра на территории России, и второе – учредить какую-нибудь, я не знаю, премию или конкурс, или какую-то форму, которая бы стимулировала независимых режиссеров к созданию нового кино. Надеюсь, все с этим согласятся. Спасибо большое. Да, счастливо. Спасибо всем. всем да. Ариана, Марат, Анатолий, Дмитрий. Да, спасибо а? всем. Приятно спасибо. было познакомиться. Бы Выключаемся. Надеемся, не, не последний. Вас собирается передать территории. Это наследие. Наследие наше, наследие. А помните, как меня тащили без нарушения Я не знала, что за деньги можно настолько сильно придать все ценности. Я ему тогда сказал, что я лучше здесь от 5 до 10 лет отсижу. Представитель исполняющий законодательный Я простой человек, сельский человек, сельский учитель. Моя вина в том, что лишь пить хочу я ребята, Я предлагаю всем, кто имеет доступ в интернет, кто имеет видеокамеру на своем телефоне, снять вот такое обращение, высказать свое мнение по отношению к этой власти, по отношению к их отношению к нам.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 Я подала прошение в несколько посольств. Понимаете, я хочу своих четверых детей увезти из России. Здравствуйте, товарищ. Меня зовут Иван Комендантов, я являюсь секретарем по идеологии Слингарского военного комитета. Комсомол. А... <связь> <связь> <связь> Да вообще нормально. Да, да был на похоронах. Да. Так, товарищи митинг, посвященный восстановлению стены Цоя, объявляется открытым. Трогай, трогай механизм, наши чувства без границ Я ребенок, ты игрушка, я ведро, ты тирерушка Ты рассоздаешь петрушка, ты веду, я ловушка Я морщинный, ты старушка, я слава, а ты болтушка Твоя твоя ты просто чушка, моя бэйби, ты пушка.